Здравствуйте! Меня зовут Светлана Утки. И у меня для вас загадка. Предположим, вы решили дать на хранение кому-то свои деньги. Вам должны их вернуть через определенное время. Это время наступило. И человек говорит вам, а вы знаете, а денег у меня нет. При этом вы знаете точно, что у него есть дворец и огромная квартира. Вопрос, где ваши деньги? У меня есть ответ. Никогда. Я давайте проходимся в свои сбережения.